Что убивает ваши продажи? Каковы те дежурные грабли, на которые традиционно наступают собственники бизнеса, коммерческие директора, начальники отделов продаж? То, о чем мы сегодня поговорим, это наш опыт, да? опыт тех консалтинговых проектов, где мы строим систему продаж и с чем нам, как правило, приходится сталкиваться на входе, на старте. Таких типичных проблем три. Первый из них – это отсутствие поддержки конкурентных преимуществ компании со стороны отдела продаж, со стороны продажников, со стороны ваших менеджеров. И здесь две э, наиболее типичные ситуации, одна из которых все-таки менее распространена. Это ситуация, когда у компании нет реальных конкурентных преимуществ, завышенные цены, низкое качество товара, не лучший на свете сервис. Да? Но при этом продажники работают великолепно. Они то, что называется файл. Менеджер такой компании работает по принципу 3-300. Продал за 3 минуты, отбежал на 300 метров, пока клиент не отчувствует. Понятно, что такие компании, как правило, достаточно быстро перелопачивают рынок и теряют свои рыночные позиции. Вторая ситуация распространена гораздо больше. Это когда у компании реальные конкурентные преимущества есть. Конкурентные преимущества есть, и как считает менеджмент компании, как считают ее собственники, этого вполне достаточно. Счастье неиспешно. Клиент, несмотря на все усилия наших продавцов, продолжил продраться к этим самым конкурентным преимуществам и купить продукты и услуги компании. Что же остается в этом случае руководителем? Много лет назад, на заре туманной юности, тренинг по продажам, продаже мебели в мебельном салоне Собственник бизнеса присутствует непосредственно. Ну, причем это не маленький бизнес, да, это не просто салон, это производство плюс салон, плюс дистрибуция. Часа 4, еще впереди полтора часа тренинга, кофе-пауза. Кофе-пауза, появляется колбаска, появляются огурчики, в какой-то момент появляется бутылочка водки, она разливается по пластиковым стаканчикам, и собственник произносит тост. Ну, чтобы мебель лучше продавалась. Видимо, по его мнению, если за это дело выпить, то не так принципиально, насколько действительно ваши продавцы овладеют науками продаж. Если вы считаете, что такие ситуации ушли в далекое прошлое, вы глубоко заблуждаетесь. Посмотрите, сколько в Яндексе запросов заговор или молитва на увеличение продаж или увеличение прибыли. У нас есть конкурентные преимущества. Несмотря на действия наших продавцов, клиент должен к ним продраться. А нам остается только молиться. Ну, заговорчик еще сказали, да, там, травками помахали, осветили салон, да, или осветили наш отдел продаж, и счастье наступило. Вторая типичная проблема – это отсутствие вменяемой технологии продаж. По сути дела, большинство компаний на рынке действуют по следующему принципу. Они набирают менеджеров, набирают бойцов и запускают их вперед через минное поле. Глядишь, кто-то прорвется. Действительно, кто-то прорывается, да, вполне возможно, какая-то чуюка, кому-то просто повезло. Кто-то с подобными минными полями уже сталкивался. А начальник отдела продаж с умным видом говорит, но они же менеджеры, они же должны найти эту дорогу. И самое интересное во всей этой ситуации заключается в том, что дорога по этому минному полю давно проложена. Ее в свое время протоптал собственник, за ним прошел коммерческий директор, потом начальник отдела продаж, опытные менеджеры. То есть тропинка по минному полю, которая гарантированно позволяет продать эти товары и услуги, она есть. Просто никто не удосужился ее отметить сигнальными флажками. Для того, чтобы новички шли по ней, а не как бух на душу положил. Что интересует руководителей продаж в этой ситуации? Постановка плана и мотивация продавцов. Они ставят планы и изо всех сил думают, как же замотивировать продавцов эти самые планы выполнять. Представьте ситуацию, вы приходите в гости, да, пробуете какое-то новое блюдо. Пробуйте во рту тает, вкус специфический, обалдеть. Возвращаетесь домой, говорите, дорогая, я такую штуку пробовал, просто вот отвал башки. Я ее сфотографировал, приготовил мне такую же. И потом погружаетесь в глубокие размышления, как бы ее замотивировать, чтобы ей такое предложить, если она вам такую штуковину приготовит. Не проще ли подойти к хозяйке и взять рецепт? Или еще одна ситуация. Да? Вот сколько вам сейчас надо предложить денег, чтобы вы с места прыгнули вверх на 5-7 метров? Как вас на это можно замотивировать? Меня, например, никак. Если я не могу с места прыгнуть на 5-7 метров, меня мотивирую, не мотивирую, давай мне деньги, не давай, обещай, не обещай, все равно ничего не получится. Ну, давайте посмотрим в другую сторону. Черноморское побережье Кавказа есть весьма распространенная аттракцион, называется Тарзанка. Да, человеку надевают специальные штанишки, пристегивают его ремнями, оттягивают на резиночках и вверх на 5-7 метров. Вопрос. Сколько платят этим людям за то, чтобы они прыгнули вверх с места на 5-7 метров? И сколько? Они еще и приплачивают. То есть получается так, что когда есть меняемая технология, человек... Действовать по этой технологии готов без особых каких-то там пряников и бонусов. Я не хочу сказать, что ваши продавцы, если вы сделаете технологию, начнут вам приплачивать. Хотя хотелось бы, конечно, да. А, но платить этим людям вы сможете гораздо меньше. Да, вам не требуются уже супер бойцы, вам не требуются те, которые свои и преодолеют это минное поле, а вам требуются люди, которые в состоянии пройти по отмеченной дороже. Они же, они же должны головой туда. Кому они чего должны? Ну и последняя проблема, которая является следствием второй. Да, это отсутствие обучения. Нет технологии, нет обучения. Один из моих клиентов рассказывал, как он учит менеджеров по продажам. Говорит, я сажаю его, э, или ее, чаще у него девчонки в основном работают, э, сажаю на неделю посмотреть, как работает опытный менеджер, потом ставлю видеокурс по продажам, да, и потом, как он сказал, жду результата. Как вы думаете, долго ли ждет? Достаточно долго. Да, не, ну кто-то выстреливает, да, кто-то протирается через это минное поле. Почему-то, когда мы идем учить там французский или английский, мы записываемся на курсы. Мы проделываем упражнения, покупаем учебники, тренируемся, смотрим видео, да, потом опять тренируемся, потом опять идем на курсы. Нам да, почему-то никому не приходит в голову потереться там 3-4 часа с англичанином или французом, да, посмотреть киношку и отправляться в Англию или во Францию разговаривать о международной политике. А про навыки продаж мы глубоко убеждены, что они э, передаются, ну если не воздушно-капельным, то уж по крайней мере половым путем. То есть от одного к другому. Да, появился в отделе опытный менеджер по продажам, чихнул пару раз, навыки по продаж рассеялись, и как оно поперло. Три типичные проблемы. Те грабли, на которые традиционно приходится видеть, от, от которых приходится видеть шишки на головах коммерсанта. Отсутствие поддержки конкурентных преимуществ, отсутствие вменяемой технологии и отсутствие обучения. Я предлагаю вам простой тест. Уделите 15-20 минут своего времени, закройтесь в кабинете и нарисуйте портрет, как, на ваш взгляд, должен, должна выглядеть ваша компания. Да? Какие конкурентные преимущества и как отдел продаж должен эти конкурентные преимущества поддерживать. Когда вот эта картинка у вас будет нарисована, да, вы пишете это на листе бумаги, отложите лист в сторону и выйдете в свой отдел продаж. Понаблюдайте минут 30-40. Как ваши менеджеры общаются с клиентами, о чем они говорят или о чем они не говорят, как они осуществляют послепродажное и сервисное обслуживание, занимаются ли они дополнительными продажами, расширяют ли они накладную клиента. Да? Постарайтесь снять шоры, да? постарайтесь взглянуть на всю эту ситуацию глазами стороннего наблюдателя. Вот пришел человек со стороны, которому, в общем-то, без разницы, и что он увидит. Когда у вас такая картинка будет, вернитесь в свой кабинет, достаньте свой листочек, и посмотрите, насколько то, что вы увидели в отделе продаж, соответствует тому, что написано на этом месте. Если соответствует, я вам платил. Если нет, то... Можно с этим что-то делать, можно не делать. А, на самом деле тут существует три пути решения этой проблемы. Первый путь – это оставить все как есть. Ну, не соответствует и Богу. В конце концов, решение ничего не делать – это тоже решение. Но единственный нюанс – у каждого решения есть свои последствия. У такого решения есть одно простое последствие. В краткосрочной Перспективе, скорее всего, ничего не произойдет, а вот в средней и долгосрочной перспективе такие, такое поведение приводит к потере существенной части рынка. Особенно это связано с обострением конкуренции. Второй путь – это начать менять ситуацию самостоятельно. Я очень уважаю людей, которые стремятся добиться всего сами. Хороший путь, действительно вызывающий уважение. Два недостатка. Во-первых, этот путь стоит достаточно долго. Да? Вам придется перелопатить кучу литературы и потратить деньги на эти книги. Вам придется покупать там какие-то видеокурсы. Да? Вам придется терять свои продажи и терять своих клиентов, возможно, терять менеджеров, да, на которых вы, собственно, будете экспериментировать и набивать свои шишки. И второй недостаток этого пути, то, что он требует достаточного количества времени. Есть третий. Путь. Вы можете прийти на семинар это звездный отдел продаж, уходим в отрыв. За очень короткий промежуток времени мы смоделируем, что необходимо сделать для того, чтобы построить работающую машину и перестать зависеть от менеджера продаж. Вы получите четкую пошаговую инструкцию и все необходимые технологии. Приходите на семинар, я буду вас ждать.